Банде гурупадот дам дам, бхактабин дасаманетам. Шри Чайтанна Banchakalpataruva Shaki pasindabacha patitanam pawuni bhabaisna vipyo namuna maha Кшна Бхакти Паде Деви Саттва Твоей Намо Намаскрита Норонче Иванороттамам Девингсара Свадингвасам Тато Жайю Мудире Шанкитане Кшна Бхакти промуда акш дейям сада при вавану мавиштаду падам сива я тпадапалла ванокачанда маничха тая биспуржи токам дарши пурнану рагросу сагру саромурти сарадикам и Сри Кришна Читанна И Кришна Кришна Кришна Азан уламбита фузау канока бодату шанкитаной квитаро камала ятакшо бишам баруди жаваро жугадармапало банде ягат приакаро карунаа бхатаро КИШНА КИШНА ХАРЕ ХАРЕ РАМ ХАРЕ РАМ РАМ РАМ ХАРЕ ХАРЕ НАМАМИ ГАНГЕ ТАВА ПАДПАНКАЖАМ СУРА СУРАЙР БАНДИТО ДИББРУПАМ ухтин чумухтин чадада синитам бхаван рупе насаданаранам ганга таранг рамания Пара нси пурапти Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. Кисна, Киртана, Ганана, Нарта, Нокала, Патхо, Яни, Браджита, Садабхакта, Були, Хангса, Сени Бихара Спадам, Карна Нанди Каладханир Бхотуме, Живамару Прангани, Си Чайтан Ндая Нидхета Лила Шудха Сардуни, Кришнат Китан Ган Нартано Кала, Потхойани Важита. Шадабхакта, воли Ханша Джакрома Дубо, Сени Бихараспадам, Каранана Нанди Калотханире Бахотуми, Джухамару Прангани, Сичайтана Даянидхита Лила с Гуршипати Си Силабхати Сридханта Сарасвати сказал, что в начале всего мы должны избавиться от влечения и от отвращения к этому материальному миру. Первая обязанность Гудья Гуршча Паттища Шишила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами так Прабхупат сказал, в начале всего мы должны избавиться от влияния да, этого материального мира, отвлечения к нему и, и так зовут отвращения не к нему. Если мы не сможем избавиться от этих обоих чувств, то посередине мы можем пасть за просто поскольку майя, она очень сильная. Майя, она не, не, никому, майя она никому не подчиняется, она действует по своей собственной воле, по желанию Верховного Господа. И поэтому в Брамасамхите, мы должны аналитически подумать. И это направление Бхагавана такое непрямое. Не Оно должно быть, если кто-то сделать что-то неправильно, какие-то нехорошие оскорбительные действия, какой-то криминал, то такие люди должны в тюрьму попасть в конце концов. Но суть в том, что хорошо. Ну, и в Киртанах также говорится. Шила Бхактина такого пишет. Такие слова. Что в соответствии со своей кармой, где бы я ни родился, он, счет, это не столь важно. Но я хочу общаться с преданными, в тоже говорит такие же слова. В соответствии со своей кармой я могу оказаться внизу или вверху от процесса скитания по этому материалу мира. Мы можем обрести великую возможность встретиться с чистыми горы услышать от них трансцендентный звук Шабда Брама. В тот день я говорил, что, не приняв прибежище трансцендентного звука в Шабда-Брама, никто до сих пор за всю историю творения, никто не смог избавиться от Майи и э, продвинуться выше. Не приняв прибежище Шабда-Брама и всем сердцем, нельзя достичь Абсолюта. Но вот это вот влечение и отвращение от материального мира – это преграда, поскольку если somebody, мы разъем какие-то проблемы, кто-то может, like кого-то мы можем не любить, или кто-то ненависть And вызывает, отвращение какое-то, или может враждебность, поскольку совершенно… Поскольку, когда вы достигнете совершенства, то вы не будете видеть никаких врагов. Концепция друзей и врагов, она есть только в таком обусловленном состоянии. Но для тех, кто парамхамс, они не, не делят людей на друзей и врагов. А вот эта вот концепция дружеско вражеская это значит, что вы привлекаетесь материя, или... То есть вы привлекаетесь чем-то материальным, и, и, и к чему-то чувствуете отвращение. Это такая телесная концепция. И вначале всего мы должны избавиться от нее. Я знаю, это очень сложно, но нет другого пути. Вначале мы должны преодолеть это. не могу и его спутники они пришли, чтобы спасти нас. Но Шила Павхупат снова и снова говорит, чтобы обрести милость Шичитани Махапрабху, снова и снова говорит, чтобы обрести милость в начале всего, мы должны оставить всю Асатсангу, любовь вид асатсанги. И даже если это наши родители, родственники, друзья, и, что говорит, это первичная необходимость. Те, кто хотят обрести милость, и читание уже в этой жизни, это то это должно быть. Они должны решить, решиться отказаться от асатсанги любой ценой в форме родственников любых детей и прочих если это они представляют из собой сатсангу са са сосуд кровь духовной жизни из вас то лучший метод будет отказаться от общения с ними хотя бы на какое-то время пока они не изменятся но мы но такие люди в материальной концепции думают, что ты их близкие. Но Симад Бхагавадва Махапура не говорится, что мы должны подумать снова и снова, что они Саджанака Душу. Можете сказать, что они ваши эти родственники. Но на самом деле, Дошити как в Валмики Муни. Вы слышали его имя, он написал Рамайну в своей прежней жизни, он был Рафнака Даша, Даша значит, крайне жестокий человек, охотник, он убивал животных грабил а, людей Марсилес. без а, кос... не... в общем сграбил всех и детей и взрослых и нищих и богатых и не смотрел на и... so, не, не имел никакой жадности, жалости и никого и вот, вот... кто-то думает что отец мать наши друзья Думаю, что это наши близкие, но это из-за влияния моего. Но <coughs> um no, okay. если посмотреть с точки зрения души, то... So, окажется, а что это совсем не наши близкие, не родственники. Вот, чего говорит, что в начале всего, чтобы понять Гурангу, какой уникальный Гуранга Кирасту, кто такой Гуранга, насколько он уникален, Ши Гуранга с цвета расплавленного злота, кто он, какое уникальное явление. И чтобы осознать это, чтобы обрести его милость в начале всего, мы должны оставить асатсангу. Мы должны удостовериться, что никакая ассатсанга нам не мешает. Много раз я говорил, что ассатсанга может прийти в различных формах, даже не… мы не всегда можем узнать, что это ассатсанга. Может, она придет, чтобы убить нашу духовную жизнь. И, и сложно как-то избежать ее этой сацанги. День за днем. Мы, мы, вот попадая на пути сатцанги, мы теряем интерес к следованию пути сочетания Махапрабху стремимся к какой-то смеси с Майей, еще с чем-то, что должен быть Бхагаван, но и Майя какая-то должна быть, и еще что-то. Бхагаван — он абсолют. Если вы хотите совершать Харибаджан, слушать Харикатху и уделять внимание Майе, то... Таким образом, ваш баджан не станет совершенным, не достигнет совершенства. И в этом большая проблема. Как, Какие-то важные люди в обществе. Я не говорю о пути баджана. О пути баджана какой-то человек знаменитый попросил Шилу Бхакхана Тагура, что такое. Зачем? Так много ограничений, то нельзя, это нельзя. Почему нельзя открыть двери для всех? Все сахаджи и майавадди могут прийти, пускай они э, войдут на путь Харибаджина, потом в соответствии со своей удачей кто-то останется, кто-то уйдет, в чем проблема. И вот он спросил такой вопрос, очень такой знаменитый человек был известный, Он сказал, что наше сердце должно быть широко. Он такой, он такой хотел такой урок преподать, бхактина Такула. И вот Шила Бхакинанта сказал, что, Gosala, что пустая Гошала лучше, чем Гошала полная больных коров. Не все коровы. В外ном стране в Гошеву есть разные виды коров. вот есть индийские коровы, а на Западе... Знаете, вот эти индийские коровы имеют связь с Сурабхи. Ну, какую-то генетическую связь, вот их можно коровы называть. Если эти коровы смешиваются с какими-то другими животными, получается, как бы внешне напоминают коров, но не коровы, это опасно. И вот Чила Бхактюн такой говорит гораздо лучше, если гашала пустая будет, чем полна больных коров. И вот Шила Бхакти, он так сказал. Если мы позволим им, мы, мы так их не пускаем на пути Бхакти, этих недостойных людей, они, все равно они сами заявляют, что они находятся на пути Бхакти вот я приведу несколько примеров о том, что те, кто говорят о себе как о либеральных лидерах, что они не консервативны, могут оставить все правила. Но исчелся сами Гасами Харимаки говорит, что таких людей ждет суровое наказание. И такие люди они, они получают последствия грехов своих последователей и, и тем, кому они раздают посвящение. Таким образом, Чила Бхагджан такого говорит, они могут говорить о себе как о Гауде преданных, но своими действиями создают один хаос в обществе. И сейчас можно наблюдать такое. Мало кто думает достойный или кто-то следует духовному пути. но Есть такие, так называемые, духовные лидеры, которые раздают посвящение всем направо и налево, и саньяси, даже людям, которые только вчера ну, пришли, узнали о духовном пути. И такие люди увеличивают количество обезьян, только они преданных. Если вы преданы, что своим поведением, ачароном, своим духовной силой вы можете кого-то вдохновить, следовать духовному пути, и тогда я пойму, что такой человек очаре. А если человек только стремится к количеству, не обращая внимания на качество, то в этом нет ничего хорошего. Шила Прабхупад никогда не одобрил этого. Сила вот говорит, никто не хочет. Никто не думает об этих э, важных вещах. Большинство людей, они говорят, что они приняли прибежьего какого-то Гога. Мы сядем Канхималой стулоси, повторяют святыми на Джапамали постятся в Кадыше совершают парикам и so, делают know, все you know, то же, же самое, почему они непреданные. Бхакти Монт такого смеется и говорит, что те, кто имеют такие... Есть, yes, это значит... внешние признаки. если внешние признаки. вы кто-то не может есть сладкие вещи, чувствовать горькими, это признак того, что у человека желтуха. И вот также люди в воде носят канхималы, повторяют харинам на, на джапамале, совершают икадаши, и прочаски слушают Харикатху, кто может сказать, что не преданы или нет? В этом главный вопрос. На самом деле те эти внешние при, признаки зовутся Татаса А внутренние признаки каковы? Как мы можем понять? Не каждый может понять. Чистые преданные может понять это. Садгура может понять. Он может посмотреть на мы нас, наши глаза и поймет, саранагаты мы или нет. Если у вас есть чувство Шаранагати внутри вашего сердца, то а, Гуру и поймут это и даруют вам свою so, милость. И внешние признаки, Тилак Мала, Джапа Мала, Шафанова, Одежда Данда, это все внешние признаки. Татаста Лакшан. внутренние признаки Гуру Они могут обнаружить их в вашем сердце. И это зовется Шаданга Шаранагати, стопроцентное самопредание. Если мы полностью предались Господу, положились на Его волю, принимаем его как нашего единственного защитника. И вот, и вот эти шесть условий, если вы исполняете их в своей жизни, то будьте верны, в этой жизни, обретете полную гуру крипу, неважно, где вы находитесь, no matter, где родились, в этой жизни может достичь Духовного мира. Way, actually, И таким образом, Шила Сиваспандит. Сиваспандит, Рассказать в день Гуру про Нему, как явилась Панчататва, как Бхагаван явился в пяти апостасах, как Рамачандра. Дивился в Рама Лакшмана, Сатягуна и, и еще кого-то там. И Шивас он необычный человек, он вечный спутник Гуванги Махапрабху. В доме Шивас Пандита Гуранга Махапрабху всегда совершает лилу. Сивасанган – это место расастрали. Это зовется вечно расастрали, Санкиртан расастрали, место расы, место Санкиртана. И также Шила Прохупа сказал, что Сивасанган – это место, там, где Махапрабху, зажег огонь Санкirtна, хотя мы знаем, что Санкirtн Яги, она вечна, но все же в этой лиле Махапабу явился, где Махапабу явился в этой лиле и вот в доме Шива Сангана Махапабу открыл явил огонь Санкиртан Яги, Ищева Прохопад провозгласил те, кто готовы посвятить свою жизнь ради этой Санкиртана Яги. Они настоящие гаудья, другие люди. Можно которая... То есть нужно посмотреть на суть, на идеалы, на стремление людей, а не на внешнюю одежду. И вот Шилбактьян такой написал множество прекрасных киртанов. One string is there, vahul vahul, outside their dream. Sahajya vahe. Продолжение следует. Продолжение следует. So many kitas. Vahul vahul hoche vahul Dari chura bai, lokke korche banchana. Very nice Only they are going to sew beard and to show Our на Surabhi-kunja. И там тоже писал и пел пяти прекрасные киртаны. Very nice, All nice. so this way, actually, И таким образом, Ниттананда Прабху, Адвайт Агасай, все Шивас-пандиты, пандиты они пришли, чтобы спасти нас. So, И вот Сангхиртана Раса Стали, это Шивасанган. И если мы если я говорю так, никто не может поддержать меня. Если я говорю таким образом, никто не сможет слушать Харикатху и успевать, бегут. Но если кто-то отклоняется от пути богчен такого, то такого человека нельзя называть ващного. Первый признак Вайшнава это правдивость. Есть много качеств, но Кришна и Кашаран. Само, само при, пред, предание лотосным стопам Кришны, Гурдава, на сто процентов, это зовется Сараб Лакшан. Я все другое Татастра Лакшан. Сваруп лакшан – Сва это внутренние признаки, которые находятся внутри нашего сердца, не внешние. Сваруп лакшан – это признаки, которые внутри нашего сердца, которые могут быть. Уведенные с помощью наших действий и умонастроения. Если Сварублакшана нет, например, кто-то внешне выглядит как ваш и имеет другие 25 качеств ваш но если нет главного Шейкашна шейка, и кашаром шейка, шейка нашего самопредания Кришне, то все другие <связь> эти 25 качества они бесполезны, хотя весь мир может проставлять таких людей, которые внешне <связь> делают все правильно, но... Чистые гуру могут опознать, что такой такого человека может не быть Шаранагати. И поэтому Шилла Бхактюн такого писал замечательный правильные киртаны, что жизнь и душа, жизнь в преданности – это наше самопредание. Если у нас нет преданности, то что толку от всего остального? Если мы сможем развить это в нашей жизни, то это Итак, очень хорошо и благоприятно. И в тот день я говорил, что преданные шичитани Махапрабу, они преданы, они предались Гуранге Махапрабху полностью. И в этом великолепии. Гур Вашнава, что они могут привлечь нас, привлечь наши сердца. Сивас Пандит Он родился в Шилете. Шилет это место, где я родился Дваэта Гусая, Джаганат Мишра, Шачидеви, Ниламбачакавати. Кто нет, всем, большинство из э, преданных гуанки, Мухабару являлись тех местах Пундарик Видянитхи и Мукунда, его старший брат Васугош, они в -чи Читаграме родились, но большинство сейчас на территории, которая отошла к Бангладешу, родились. Это была очень плодородная земля. И вот некоторые женщины очень плодовиты, тоже могут родить много прекрасных детей. И также земля там была очень плодовита. И говорится в шастрах например вы глупы можете садить какие-то дорогие семена в какой-то песок с надеждой, mm -hmm. что что-то вырастет, mm -hmm. Mm -hmm. но песок mm -hmm. очень беден. Mm -hmm. И... kind of mm -hmm. а в земле гораздо лучше растет, чем просто в пустом песке. И вот. One, know, daughter, follow, no you know? И также. И также, примеру, например, приходит, если. Если вы дадите свою дочь замуж за человека, который не, не мужчина, не женщина, то Д детей не будет соответственно. И в Харибхактивиласе говорится, что у нас нет права давать мантру, кому попала. Хари Бхакти Валас, Гита. Можно... Вот там описывается, что происходит под именем Баджана во всем мире. Мы хотим доказать, но кто может доказать, что он более чем сын даже Бхагавам нет милостивы. Даже Джаганнат не может дать гарантия, что больше милостивы не могут Харидас, Тхаку, они so, очень милостивы. Какие-то люди пытаются ah, доказать, sure. что они более милостивы, чем они. So, don't, don't очень глупо это делать. И вот эти три вещи в шастах, они запрещены. Запрещено. Как не, не, не запрещено сажать семена в песок, поскольку они не прорастут, выдавать дочери, дочери замужа. Непонятно кого, кто ни мужчина, ни женщина, что до среднее и давать мантры недостойным людям, каким-то демонам. И вот признак чистых гауди, когда мы найдем что их жизнь душа посвящены Санкиртане. Сан Они не боятся ничего, никого в этом значит И это признак того, что посвятили себя полностью Кришне. и Лапахопа. очень часто говорил что если вы не предались полностью лотосу помощи, сочетание Махапабу Нитянанда, то тогда у вас нет права говорить об абсолютной истине. нет права, значит, что люди не осмелятся ничего сказать, поскольку постоянно какие-то преграды. Препятствия будут возникать, они будут всего бояться и не смелиться ничего сказать. Только те, кто полностью посвятили себя лотосным стопам, сочетания Махапрабху, Они могут говорить об этой абсолютной истине. Но поскольку они действуют в соответствии со своими словами, не так что слова идут. Слова одно, словами говорят одно, и характер совершенно другое нет, они находятся в полной гармонии. И вот Шива Спандит родился в, в, Ш... в Шилите, в Шихате, в Шихате, и оттуда там по воле йогамая перед тем, как Бхагаван является в этом мире. Его спутники являются здесь, как Адвай кто звал Не Тагасаи, Бачакавати, как они пришли, Апунда кто послал послание, чтобы они пришли? Нет, это автоматически произошло, по воле Бхагавана. В Рам-лили, в любой лили можно найти что перед тем, как Бхагаван является, он посылает кого-то, чтобы те подготовили почву для его прихода. И после этого Бога, сам Бхагаван является вторая группа преданных, и его сходников приходят, чтобы сохранить и проповедовать послание Бхагавана с течением времени. Это как-то теряется, забывается. И так всякие сахаджи приходят, раскриняют все. И вот Шиваспандит, он жил здесь, рядом с местом явления Шичитани Махапабу Йогапитхам. И Шиваспандит у него была прекрасная связь с Джагнат Мишей Шачидеви. И вот наша Малинима, Малинима, она ушла и помогала Шачи. И, и вот Малинима ходила в дом Джаганат Комиши и помогала Сачима. И таким образом, с самого начала, у них были прекрасные отношения. И, и когда Гуранга Махапа явился здесь, Адвайта Гасая, он был в Шантипуре, и Шиваспандит, он был в Маяпуре, оба они осознали, что нечто случится, Шиваспандит смог понять. А Двадхигасай тоже он начал танцевать, танцевать, уходя с такого. почему ты радуешься, так радуешься, Я чувствую, что что-то великолепное случится. Верховный Мах Господь Махапабу являлся. Сочетание Махапабу, когда является, это больше, чем явление всей Кришны, поскольку Кришна лила, она очень... Сложна, запутана, ее просто превратно понять. Но Гуралила это полное объяснение Кришна Лилы. Не только объяснение, но и продолжение Кришна Лилы. Сам Гуранга Махапру показывает, что и что. И мы очень счастливы. За всю историю человеческой цивилизации таких преимуществ никогда не было что мы получаем сейчас, но все же мы чем-то недовольны. Почему? Мы обрели такую великую возможность в этой жизни, какое-то материальное наслаждение может быть в каждой жизни. Те, кто рождаются, даже как с, с, свиньи, они тоже наслаждаются постоянно. Едят исправление и чувствуют великую радость. Yeah. Комары они едят, питаются кровью. Для них это хорошая еда. Наша главная еда это харикатхай и харикиртан. И таким образом смотрите, зачитание махапабу родился. И чистые, преданные, они осознали, что Махапрабху явился в этом мире. Харидас Такху Шивас Пандит, Адвай Тагасай. Пандит, Шивас -пандит. Не, был не один, у него было четыре брата. Шивас Пандит, Ширам Пандит. Панец, Шивас Синиди. Это Шрипати, Шринитхи, еще кто... это еще кто-то не расслышал. И вот эти четыре брата, они были очень обрадованы, когда почувствовали, что Шри-Гишна читание Махапава является. Вся обстановка была негативна, они плакали, видели, что одни демоны вокруг занимаются всякой евадой, организуют свадьбу собак, кушат, сечатани Боготью. Можно видеть, там описывается жизнь. когда был маленький, там кто-то из соседей организовал шикарную свадьбу двух собак, пригласили там весь город почти. Сейчас я помню, Но я смеюсь, small, что делать, был маленький, ничего не понимал, пригласили на свадьбу, там выяснилось, что свадьба со собачья была, ну, накормили там полгода буквально в честь этой свадьбы. И вот в Боготе говорится, что глупые люди тратят деньги на такую еруду, всякие собачьи, кошачьи свадьбы. Они не думают, что случится с ними после того, как они оставят тело. Думают только о том, как наслаждаться этой текущей жизнью. Но я говорю, вечном наслаждении, вечной радости я могу. Но не все заинтересованы в этом, что делать. И вот таким образом люди тратят время зря. И вот эти четыре бата, Шивас Пандит Макунда, Адвайта они пришли к Адвайта его собрание. Это было единственное место, где происходило Харикадха, Бхагатхадха и старший брат Шичитани, Махапрабху, Вишаруб. Он всегда ходил на Кадруэ Тагасаева, слушать Харикадху от него. Он объяснял Гиту Бхагаватам. Он Махапрабхаватам, Аватарам, сам Бхагаван. И таким образом все преданные пошли и собрались, чтобы обсуждать Харикатху. А все посторонние люди, демоны, они васмадит как совершал киртан, а тут а... местные. А... Люди а... начали жаловаться, что этот Браман мешает спать. Давайте возьмем и выкинем его в Гангу вместе со всеми вещами, мешает спать. где сказано, что нужно громко кричать ночью. Бхагаван внутри с сердца может так все понять, зачем кричать так громко. Они не понимали, что, что началось с эра яги Санкхиртана-яги она вечна, и в это время в эту чату йогу особенно в эту чату йогу читание Махапабу явилось здесь, в этом мире хотя она вечна, по сути Галока даме во внутри можно найти Вриндаван лилу чуть снаружи Матхура лилу. еще снаружи Дварака калила. это все Галока но Сичетане Махапрабху лилу она происходит на света двипе. Но, и она вмещает в себя суть, и Кришна лил, Лила это тоже галока. Но все же в этой, на этой земле, в этом мире, в это время, что Махапрабху, он хотел проповедовать эту санкьота на яги, а это лучшее настроение баджина. Поскольку мы можем пытаться совершать Харинам на нашем куда-то, может устремиться не туда, но если мы слушаем Харикатху с внимание вниманием, то это наше хорошее время, мы не будем думать ни о чем постороннем. Мы должны уделять внимание тому, кто -то тот, кто -то говорит Хари Катхуи, тот, кто -то слушает, они должны ну, делать это с неотрядным вниманием, естественно. Это зависит от ваших предыдущих Сам говорю. В общем, и таким образом, эти четыре брата с вместе со Шиваспан, братьями, совершали Хари совершали ха Санкиртану. И когда Махапраба явился, то тогда... все приданы, они были очень счастливы. И вот Сивас вечный спутник. И это лила Махапрабу, она происходила в основном в доме Сивас И Нитянанда Пабу также, также, когда он пришел, из Вриндавана, по указанию Гуранги, он пришел, вошел в дом. Нандачари, но... Нандачари сначала пришел, а потом он находился в Шивасангане. Сколько малати деви, малиня с его в шахте, Бхагавана нас может осознать, что Нитянанда Прабху, как маленький ребенок, сидит на коленях Мамалини. в то же, Но в то же самое время Нитянанди было около 20 лет, но кто-то может неправильно понять, но поскольку он Баларам Нитянанда. И может и такую лило и вот Малинья Малана, Малинья Мата, она кормила Нитянаду. Люди с демоническим складом ума не могут этого понять. Если что-то случилось в вот доме Джагнат Камишры, Шачима приходила к Малине, просила помощи, еще что-то. Рассказывала, что ночью какой-то сон увидела и в Киртане. Вот в суде в Говиндагошане написали прекрасный Киртан на Отамтаку. Он написал такие киртаны, you know что если просто слушая, повторяя, воспевая его киртаны, мы можем all достичь harikata совершенства. The и the вся харикадха, которая говорит о объяснении Киртанов, Сива, Нарутам Такура и Бхагавана Такура. Все сделано it. ими. Follow. <клышу> <клышу> Нимай пришел И вот когда Махапабу ушел Нимай Шачимата плакала И позвала Малине И сказала, о Малине Сегодня Нимай пришел Ко мне во сне Звал меня, мою мать, свою мать. И вот когда я проснулась, того уже не было. И вот она начала интерес, сильно плакать мы достаточно удачливы, то мы можем обрести непрерывную сатсангу и таким образом. Сивасанга – это главное место Гуангалила на воде лила Когда Махапаву и когда Гуванга Махапабу принял санья, сиваспандит чувствовал боль, И Миша ушел не мог и всегда смотря и вот он ушел в Кумархату. Это и там Кеша в Гусей Махарадж. Он был первым саду, кто обрел такое служение. И, и, и, и вот там Гору Двигаха Виграха изначально установлена с Шивас Пандитом и Человекеша Гусей Махара взял на себя это служение. Я однажды один раз в жизни был там в Чичуре. Чи, Чичуре где-то на пути к Хавре. И вот таким образом он жил, жил там не мог стерпеть разлуки. И вот иногда он приходил, чтобы получать Даршан Шачима, как-то его утешать. Но обычно жил там. Когда Гуранга Махапабху принял Саньясу и пришел получить Даршан своей матери, и, и вот Махапабу пришел. По, из Неначала, когда он шел мимо дома Шиваспандита, Шалкиртан понимал просад, потом пошел в Шантипур, пересек Ганго, и таким образом Махапабу ходил вокруг здесь. Однажды Махапаку пришел в образе Саньяси и начал шутить с Шивасом, «О, Шривас, ты ничего не делаешь, не работаешь. Как ты можешь поддерживать свою большую семью?» И вот Шривас спросил, «Как ты можешь поддерживать свою семью?» что ты будешь делать если ни риса, ни муки не будет приходить. Тот три раз, две раза хлопнул. Махапабху спросил, что это значит. И вот что сказал. И вот тот сказал, что буду ждать один день, второй день, третий день. Буду ждать, если ничего не придет, то пойду утоплюсь в Ганге. Махапрабху обнял его и сказал, стой, стой. Если моя Лакшми вынуждена будет ходить, просить подаяния, то тебе не нужно будет этого делать. И Это обещание Бхагавану. Бхагаван пообещал ему, что его дом будет всегда полон всяческого изобилия. Что он пообещал, что те, кто совершает баджан, мало того, даже те, кто совершает баджан, как попало, все равно Бхагаван, он заботится о них. Какой-то парсат, какой какие-то мадхухари, все приходит. И поэтому я не беспокоюсь об этом. writing book, I paid book, I'm going to Vrindavan, no money for ticket buying, and only 10 rupees lying in the pocket of that man, I mean, save all. I told him, I get the tip, I said, no problem, everything can come, only 10 rupees in his pocket. He can take all for some Don't told don't worry. This way, you can think otherwise. Господь он всегда а помогает своим преданным. Махарадж, когда оставил свое тело, я был Миссила Он позвал меня утром около 4.30 утра. Я спросил, удивился, что случилось за что так рано. И вот он пытался утешить меня, а потом сказал, расплакался и сказал, что Гурмахарадж ушел. Я, услышав это, сразу собрался без копейки денег, поехал на депо. Ну, и так я приехал, и, и, и в это время, когда гом, тело Гома сразу привезли из Пури, я в это время уже был в моей И вот я всегда так завишу от воли Богована. Махарадж однажды печатал 9 книг, но денег на все не было, но Господь послал кого-то, что-то помог ему. И таким образом, Сивас Пандит, он имеет огромную веру в Бхагавана. И также я сказал что в тот день, когда Махапрабху он соблюдал Читармаси, все преданные как Шивас Пандит, все преданные, они слушали, соблюдали Читармаси в и соблюдали Радха и все остальное. И после того, как Читармасия кончилась, они приняли, взяли разрешение Мухапрабху и пошли назад. И вот как жили эти предные. то есть они хотели соблюдать четыре месяца с Махапрабу, это четыре месяца, плюс дойти до Пури пешком, это еще месяц, как минимум пути, причем шли, а то больше, поскольку шли они с перерывами, отдыхали, готовили, ели, а остальные полгода где-то они... Чувствовали огромную разлуку с Говангой Махаправо. Another point I'd like to, I'd like to explain... Другое я <социатив> хочу объяснить, <социатив> если вы совершаете <социатив> Мень, меньше баджана, это не так плохо, <screen> не <Вы> понимаете, <социатив> баджан тоже не <социатив> так плохо, когда-то поймете, хор. но ни в коем случае не совершайте оскорбление в адрес лотосных столб, гуровищном, это очень опасно что вся ваша духовная карьера она будет э, разглашена. И в шастрах говорится, И что если кто-то совершает оскорбление в адрес лотосных столбах Гуру Вишнавов, осознанно или неосознанно, это очень опасно. И так говорится. Sastar Govaritsa Follow what I say. Ayu, first of all, Ayuhu Ayuhu Sriyo Yasud Ayuhu Sriyo Yasudharma. Lokana Siswacha. Hunting Sriamsa Sarvani Mahadatikrama. Махат, если будем совершать оскорбление в адрес э, великих преданных парамахам, то мало того, что наша жизнь продолжительность нашей жизни уменьшится. Шрия. Крас красота, бхакти. Она тоже уменьшится, ну и все остальное она тоже. Если кто-то не столь красив внешне, но если у человека из бхакти, то какое-то очарование оно есть в нем. Но если вы совершаете оскорбления, то можно, если сравните фотографии людей, которые выглядели, как они до того, как совершили какие-то оскорбления, и после, можно видеть большую разницу. разницу. Они стали похожи you на каких-то демонов. I him. I announce that not character can И вот так люди, которые совершают оск оскорбление, они теряют все, теряют э, даже внешнюю красоту, характер, милость, все благословения, которые получили, получили ранее. I mean, you have done some good work in your life, say so you somebody going to glorify you, ah, very nice. Or oh, Yasu, Yasmin, pious activities you are doing, for that you are going to get some fame and them. I just hear Yasu Dharmo. Lokana says, suppose your grandmother, father, и вот в результате оскорблений все уходит от нас. Даже благословение от <служие> чита, которое мы получили когда-то. Не вот так все хорошее оставляет таких оскорбителей, и все плохое приходит к нему. Пытайтесь понять, что такое баджан, когда вы обретете вкус к баджану, вас не нужно будет заставлять совершать баджановы автоматически вы будете радоваться, совершая баджину. И вот Сиваспандит, он вечный спутник Шимана будет также Бхакта Аватара, Аватар Бхакти. Я he, могу привести пример Чапалгапала. Он oh, хотел опозорить все Сейчас можно видеть, что люди, Some которые figure, находятся в обществе, Yasi, в саду, вроде, they вроде they носят get, одежду you know? саньяси, а занимаются uh, всяким you know, хулиганством. И вот этот Чапал Гопал, он эти какие-то китайские розы, эти цветы, которым Кали поклоняются. And all red wine, or put some card, Он принес всякие атрибуты поклонения Кали, Он положил board. там около бауга и ушел. In the morning time Sriasmand, are all here in you <laughs> мыть входные, входную дорожку, которая к дому ведет, и порог дому, мыть этим коровым навозом. Сейчас мало кто этим занимается. We of the everything. И вот из-за оскорблений мы можем потерять все. И вот этот Гопал совершил такое оскорбление, field, когда Шивас Пандита открыл дверь, он увидел, Who кто то накидал вина, китайских роз, все предметы для поклонения кали. All those very important, big, big personnel. Oh my God, who has done this opera? She was from the old you all come and see. Night time I am drinking water and drinking wine and dancing inside. This is my character. You look, everybody became very sorry. They say, who has done this idiot? Finally it was discovered that the idiot died. Ну, в итоге потом обнаружили, что все еще раз как бы не, не стал возмущаться, а потом обнаружили, что этот Шахалангапал заболел проказы, его даже из дома выгнали, чтобы он там никого не заразил. И тут сидел на берегу Ганги, Просил проще милости Махапрабху. Сказал, что ты явились, чтобы спасать людей. И Махапрабху сказал, что ты говоришь, я никогда не спасу тебя ни, это это не прощу. Это ничего не с тобой еще плохого нет, не случилось. Ты еще будешь страдать бесчисленное количество времени, поскольку ты совершил оскорбление в адрес моего близкого, преданного Севаспандита, и поэтому я никогда не прощу тебя. И этот человек потом отправился в Варанаси. И в Варанаси, когда он достиг Варанаси, тем временем Анапурна, Дурга, там был храм Дурги где-то. И вот это Анабруна, Она сказала, он слышал ее голос небесный, она сказала всем браманам, будьте осторожны. Глупец и грешник, оскорбитель приходят в Варанаси, поэтому не позволяйте ему даже прикоснуться к Варанаси, выгоните его отсюда. Здесь он не может, не сможет получить милость Вишанадха. В общем, с Варнаси его выгнали и хотел, до Варнаси далеко, около тысячи километров, или около того. Но вот так вот он дошел до Варнаси, но его не пустили, поскольку Анна сказала, что вот этого грешника не пускать, если он прикоснется к Варнаси, я землетрясение туда строю. И вот you говорит, что мы должны... И Мудрахапаво сказал ему, что должен просить прощения лотсесных и стопщивателей, простить тебя, то тогда тебе станет легче. Пока не может потерпеть, когда кто-то оскорбляет его преданных. Well, <coughs> я помню много всяких людей, носящих одежду саняси, оскорбляли моего Гоу но впоследствии ничего хорошего с ними не случилось. Их все общества распались, и то общество, в котором оскорбляют Вашиного в то место, становится оскверненным. Как я могу привести пример, когда они тянуты пробу отправился в место Ахамачанда Хана. И когда кто-то сказал, что Нитянанда приходит со всеми своими преданными, нигде же им жить? Рамачанда Кхан такой глупец, негодяй. Он оскорбил Нитянанду. Сказал, что вот там как ник есть Mm, пускай там he все живут. И вот таким образом у нас корабль был и все остальные преданные пришли, и принял форму Баларама и засмеялся. И вот он не те иногда yes. и вил, лилу гнева и сказал, что yes, да, right. правильно. Это, это хорошее место для меня. И буквально за ночь то, что, что случилось. Все мусульмане собрались, напали на дворец этого, room, этого хана, in оскорбили жену его, попозорили... Жену, дочь осквернили его дом. И вот он оскорбил на его преданных, и в итоге такое случилось. И вся его семья, весь статус в обществе, все они очень разграбили его. И в читании в Бхагавате говорится. И что? место, где? Что место, где? кем-то. Даже вся эта деревня, все вокруг становится, оскверняется, все благоприятное уходит, они становятся подобными крематориям. И все благоприятное уходит из этой области. Ну, всякие болезни могут появиться даже если бы ничего не делали а кто-то там совершил оскорбление то последствия этого могут вас задеть я много раз говорил что что такое горчи баджан такой коллективный баджан если мы в, в, в своем курске баджане, если у нас пуджари в храме занимается всякой ерундой, или ачарик какой-то, или повар занимается какой-то ерундой, то последствия этого ä, попадут на всех, кто живет в этом обществе, в этом храме. Это называется Гошчи-баджан. Но Гошчи-баджан также имеет преимущество. Несмотря на такой недостаток, он имеет великое преимущество, если вы находите, что великие сады, великие ачарья, как Шиламаду Гасе Махарадж, Бхакти Памон Пуридев Гасе Махарадж, или Бхакти Думу Гасе или Шилам Бхакти Валав Они, когда были, были в этом мире, только настолько прекрасная обстановка была в Шиламадов Махарадж, когда было, все было очень великолепно, очень прекрасно. Когда Шиламадов Махарадж совершал киртан и танцевал, то все были вдохновлены его примером, вдохновлены его красотой в Ишнаване. Им даже не нужно говорить Харикадху, просто взглянув на Вашину, наше сердце меняется. Когда Шалатир Тагасама совершал с и танцевал, то это было очень прекрасно. Когда я видел это, я очень радовался. I don't делал искренне, это было видно. Мы сейчас жалеем, что он ушел. И таким образом он был наказан, этот гапал. И не пытайтесь совершать никаких оскорблений в адрес лотосностов Гоу и ващного щивас я уже сказал, в Нилачаллиле. Щивас-пандита участвовал, участвовала, внешне он был семейным человеком, его семья, она необычная семья. Шила Паххупатия Бххчан Такура объяснял, не пытайтесь сравнивать свою семью и семью Шивас Пандита, поскольку, вот они объясняли, чтобы люди не понимали приватно семья Шила Бххчан Такура, Бххчан Такура, крестного пандита они все семейные люди, но их семья, она, их семейная жизнь была гораздо лучше, чем Жизнь подавляющего большинства саньяси. А почему? Вот это шлока. Они... И вот если вы достигнете такого уровня предности, которая была у них, что саньяси бава. А к это приедет Жаной Гангамада так урани, они были саньяси, по сути, хотя внешне были в женском теле, мы должны чувствовать огромное вдохновение. И в то время, когда Шивас-бандит отправился на в, в, в совершать четвермасью находиться рядом с Махапрабу, вот с сидицию шел Санкиртан там все время даже во время Ратхи я сказал имя шестерых преданных и вот эти и, и сидит их шести групп, которых совершали Киртан вместе с Махапрабубултси был Сиваспандит. Шивас Пандит. Он обрел огромное количество милости, когда Гуранга Махапрабху совершал Навадип Лилу. Он находился в большую часть времени в доме Шивас Пандита. И когда мусульманский царь он запретил что никто не должен совершать киртан, если, если кого-то вижу, что совершает киртан, я сломаю дангу раз, с... разрушив все еще Шривас бандит Он начал вы, думал, что же делать как, делать, как совершать киртан. И однажды дом, Махапабу дем... пришел дем в дом Шивас Knocking the door, whom you are room, out of fear, you open the door and see, to whom you are His начал стучать громко. Он сказал, что мои преданные не должны бояться, и вот он открыл дверь. И Бхагимаха Прабху сказал, чего ж ты боишься? Если я... Только по моей воле он может прийти и что-то сделать себе. раз также говорил, если вы к змее, то все же змея не... Если у вас нет враждебности, никому из настоящего то змея не укусит вас. Змея не будет вас кусать, если у вас нет никакой враждебности. Тема очень обширная. Если ваше сердце оно лишено всякой вражды, зависти, то автоматически вы обретете Бога милость Верховного Господа. Бхагаван защитит даже вас, даже если все вы все находитесь тигр, в лесу вокруг одни тигры. И. Наш Бхагати Махарадж говорил одну то утром. И. и вот я и помню и. эти и. слова, и. И вот Бхарати Махарадж, другие великие преданы. И вот в то время обстановка была очень благоприятна. но сейчас поменялась. Бхарати утром перед арти, он приходил к Божествам. Повторял 100 повторял в слух потом совершался киртан после открытия мандира. И вот Севаспандита, боясь, открыл okay. дверь, и там был Махапрабху. Махапрабху сказал, что so, не нужно right? никого бояться. Я слышала, о человеке, что... Вот он, Гур рассказывал историю, что... Я German. В общем, какой-то этот он, он английский вроде пилот. Вот so um, он воевал на стороне. Холли. Нильсон, по-моему, звали как-то так. Yeah. В общем, он был атеистом. Вот to... И... он летел на самом самолете. Really follow, его побили. И вот он думал, и после последней мысли в процессе падения самолета, он думал, что если есть какой-то Верховный Господь, то, пожалуйста, помоги мне. И вот он так потерял сознание, упал. И он видел, что упадает в на сторону Германии. Потом в коме лежал несколько недель, когда пришел в себя. Первый вопрос был, где я? Он сказал, что не беспокойтесь, безопасность, как в безопасности. Я помню, на сторону Германии падал Но ветер, его во Францию снесло. И еще я слышал историю, что во какого время какого-то кораблекрушения какой-то человек, он был таким преданным в какой-то степени, он молился Бхагавану о том, чтобы спастись, и он обнаружил в воде шансов на выживание было крайне мало, и вот он предался Господу, увидел какую-то черепаху, она подплыла к нему, залез на спину черепахи, эта черепаха поплыла с ним куда-то, хотя в звучит невероятно, но случилось. И вот суть в том, что мы должны помнить Верховного Господа всегда. Вот как вот в этой стотери Бхаратимарачи повторял каждое утро, здесь говорится о различных именах Господа, когда мы принимаем какое-то лекарство. Мы должны помнить Вишну, когда мы принимаем еду. Просад, мы должны помнить Джанардану, когда спим под Манабху. Когда в лесу в какой-то опасности, мы должны помнить, ду думать о хадеве. Когда мы идем пешком, мы должны помнить Раману. Когда находимся в воде в Араху или Курме, мы должны помнить, так или иначе, будьте осторожны если мы будем говорить о все это очень обширная тема Иснатки тонга нортоно кала, патху жани бадита. Шад вакта вали ханса чакрамаду по, сени виа распадам. Карна нанди калет данир вахуту бе, жива All the associates of Gunga, Uranga Mahaprabhu, and are there. Someday I can explain, in the desert, my tongue is like desert, I cannot speak Kishanam. So, follow. This way, go on doing bhajan, don't think, no tension. Eh? No tension, fully you work, follow. There we and do bhajan.